Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Я, Я хочу нырнуть с головой. Живая вода океан, Божий любви с избытком наполни меня, океан, Божий любви с избытком наполни меня. Hey! Аллилуйя, аллилуйя, святой. Я хочу головой глубокие воды. Напои меня, напои меня живой водой. Утоли жажду мою. Я хочу, я хочу нырнуть головой глубокие воды. твои я хочу нырнуть головой. Тебя, живая мада, океан, Божий любви с испытанием, напомни меня, океан, Божий любви. Крест пустой В этот день ты победил, Бог мой Мы поем, Иисус жив Бог изменил, О, это день счастливый день, когда искупил меня. О, это день счастливый день, жизнь мою Бог изменил. О -о -о -о -о -о. Жизнь мою Бог изменил. я весь твой иисус ты мой эту радость и твой.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 Святую кровь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 Бог изменит.